А вот еще один перл современного дорожного искусства. Вы сейчас подойдете и ужаснетесь. Вот я вам сейчас покажу. Вот эта дорога, ее очень часто используют для того, чтобы идти к Мебельграду, подъезжать к Мебельграду, отъезжать от Мебельграда. Посмотрите, какая яма. На дороге я сейчас отойду немножко подальше. Посмотрите, что это такое. Посмотрите, какой ужас происходит. Мне такое впечатление, как будто... Вот если... Вот человек будет ехать в темноте, потому что здесь ходят в ночную смену люди. Они не ходят, они ездят на велосипедах и могут проезжать здесь. Здесь и вечером могут ехать. Вот вы представьте вот этот вот каньон. Это же самый настоящий ужас. Вы посмотрите. Вот эта вот дорога, по которой у железнодорожной станции поднимаются прямо тоже вот к району, к части города. Вы посмотрите, в каком ужасающем состоянии эта дорога. Во-вторых, вот смотрите, дорогу здесь проложили, когда-то сделали. Люди тоже, вот здесь уже потом, после этого, Прокладывали коммуникации. Объясните мне, как можно прокладывать коммуникации и делать дорогам. Если это кто-то сделал, то убедительная просьба. Говорю, проследите за тем, чтобы они ее опять заасфальтировали. Потому что сюда люди ездят на велосипедах. Здесь велосипед – это самое распространенное средство передвижения. И здесь, правда, очень здорово ездить. Вот. Но нельзя так относиться к дорогам. Вы посмотрите здесь, что происходит. Вы посмотрите, что творится. Вот. Это край дороги. Это край дороги. Вон там дорога, вон там яма. Это все вот по вот этой дороге, это тоже основная дорога, по которой ходят люди. С работы на работу. Вот. И там вот как раз вот эту яму, которую я снимала, она как раз в конце. Но также нельзя относиться. Здесь тоже самое. Не успели проложить дорогу. Делали себе коммуникации, коммуникации поставили, а дорогу похрену, абсолютно. Хоть трава не расти. Ну, сделайте как-то, заставьте людей, чтобы они все это дело сделали, чтобы дорога была нормальная. Вот тут люди делали дорогу, так они и поставили все хорошо. И здесь и идти нормально, идти приятно. Все аккуратненько сделали. Люди знают, что они делают. Вот. Вы посмотрите на эту дорогу. По этой дороге здесь стекает вода, когда она начинает таять. И она стекает туда, к железной дороге. Вот назад. Я иду вперед, а она идет назад. Но, наверное, же можно какой-то сточный ров сделать. Потому что вот это вот сколько вы не делаете здесь дорогу, вот эту часть. Если здесь стекает вода, вот такое явление будет. Вы же видите. тут Вы не представляете, что тут творится весной. Зимой, если растают, у нас сейчас погода дурацкая, не поймешь, когда холодно, когда, когда мерзко. Поэтому посмотрите, как у нас качественно делают дороги. Поэтому посмотрите, вот тут вот как раз самое ходовое место. Самое ходовое место, вы посмотрите, какие ямы. А дело в том, что здесь же все равно ездят дальше. Да и само качество асфальтового покрытия. Вы посмотрите, какой кошмар. Вот здесь то же самое. Вот меня еще тоже удивляют. Хорошо, Мебельград. Большая фабрика, огромная фабрика. Люди получают тут хорошие деньги. Значит, есть закупки, постоянно ездят машины. Они сделали себе дорогу только именно на заезд сюда. А вы посмотрите перед нами дорогу. Вот что очень сложно было здесь сделать дорогу из точную какую-нибудь. И сделать какую-нибудь канавку, чтобы отсюда оттекала вода. И посмотрите, вот здесь какая дорога. То есть они себе там сделали немножко, и все. Остальное хоть трава не расти. Вы, вы же в городе-то требуете, чтобы дороги были сделаны на всем протяжении. Вот, сделано только у самого порога. Асфальт пороложен, это то очень низкокачественный. Ну, здесь вот не знаю, что это такое было. А здесь дороги, а здесь асфальта нет. Ну, а дальше уже и подавно. Поэтому убедительная просьба. Приведите порядок. Вот, а хотя бы основные дороги, по которым ездят. Но ведь здесь же у Балтина все равно подъезжают машины. Здесь все равно подъезжают люди, которые приезжают покупать. Подъезжают фуры, которые забирают что-то. Здесь часто стоят фуры. Ну, посмотрите, но ну, разве можно в таком состоянии держать дороги? Вот, и дальше то же самое. Но неужели тебе так трудно сделать? Сделай один раз асфальт, и все. Примите меры к дорогам. Дороги отвратные, особенно так которая. А